всем привет это первое видео из цикла основы физического моделирования в этом цикле мы в самом упрощенном виде рассмотрим базовое понятие основ физического моделирования в играх или игровых программах и в этом цикле я еще не знаю сколько будет видео в этом цикле какая их будет последовательность но в этом цикле мы рассмотрим фундаментальные законы физики гравитацию трения столкновение кинематику систему частиц ну может быть что-то еще вот в каком формате это будет в каком формате будут эти видео тоже не могу сказать то есть где-то будет больше разговоров и обсуждений даже не обсуждений не с кем обсуждать но больше разговоров будет где-то будут участки кода где-то возможно даже будет что-то нарисовано и показано вот но в сегодняшнем видео мы рассмотрим такие фундаментальные законы даже не законы а понятия как масса время положение в пространстве ну возможно еще и время вот то есть это все в самом базовом в самой базе так сказать вот не углубляясь в серьезные технические детали и реальное физическое моделирование так как реальное физическое моделирование задача довольно таки сложная и она требует серьезных вычислительных ресурсов а вот а в играх это все очень сильно упрощено и упрощено до максимума потому что основной упор все таки идет на Какую-то логику, на какую-то графику, на то, чтобы ну, вот игра была красивая, интересная. Вот. И если еще заниматься реальным физическим моделированием, то э, на данный момент вычислительные мощности пока не позволяют. Да? Там, к примеру, ехать на автомобиле в какой-нибудь <coughs> какой игре, удариться об стену. И чтобы компьютер Сразу же провел Реальное физическое моделирование Как погнулась там та часть В которую пришелся удар вот. Все это очень сильно упрощено Уже для в разных играх Просто заготовлены там куски К примеру Если машина ударяется ну, Передней частью да, Вот и для этого уже есть Готовые модели там погнутого Бампера или капота И их может быть штук 20 даже да и реально вы не отличите что это уже ну, заготовленные модели вот то есть каждый раз вы ударяетесь и у вас как бы вроде капот э, или бампер по-другому погнут э, или оторван вот а это уже готовые части есть их моделировать не надо вот но давайте давайте перейдем э, к фундаментальным законом физики так и и и что у нас ну давайте что такое масса вот кто-то ну я думаю все знают но все равно как бы масса в играх то есть представляется не обязательно то есть мы сейчас берем то есть в, в этом цикле будем говорить о простых играх от 2d в трехмерных играх там уже все будет посложнее но чтобы создать трехмерную игру Нужно очень много времени. То есть нельзя создать игру. Вот есть я видел видео, ролики на ютубах, в которых рассказано там игра, трехмерная игра за полчаса, за час там, или еще что-нибудь. Ну там на самом деле просто редактором создается сцена, по которой мы двигаемся. Это не игра. В игре должны быть все составляющие компоненты игры. Там должен, д -д -д -должен быть какой-то сценарий, там... Должен быть какой-то мир, какие-то там задания или боты, и это все нужно программировать. Нужно, чтобы они друг с другом взаимодействовали, определять те же столкновения. но столкновение это может движок определять, но для того, чтобы эти боты как-то двигались по каким-то там определенным алгоритмам, а эти алгоритмы надо программировать, и это все довольно-таки... Это все создается не так уж и быстро, вот и не одним человеком. Как бы один человек-то может, конечно, же, создать такую игру, но этот процесс будет очень долгий и не один год, вот и даже не два и не три года. Один человек будет создавать какую-то более-менее играбельную 3D игру. Вот. Все наши рассуждения о основах физического моделирования будут касаться простеньких 2D игр. вот. Но это будет уже какая-то база вам, и если вы захотите усложнить вашу логику или ваше моделирование, то база у вас уже будет, и вы сможете дальше уже, дальше уже там подчитывать что-то, либо, возможно... Я тоже дойду до того и... Ну, как бы до более сложных э, процессов моделирования, да? То есть, то есть, не в самом простом виде, а уже посложнее. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Так вот, масса. Э, масса измеряется у нас в ньютонах. Вот, ньютон. А вес... Точнее, масса в килограммах, вот путаю сам, а вес в ньютонах, вот. Сама масса, как бы, это понятие абстрактное. Вот, масса это характеристика, которая там определяет какое-то количество атомов. То есть, это масса, это абстрактное понятие. И абстрактное понятие как, э, материи вот сколько материи находится в одном килограмме и сколько материи находится в 10 килограммах вот. то есть по факту э, в 10 килограммах в 10 раз больше материи вот. ну примерно, да это грубо <coughs> так вот как бы э, масса говорит о том, сколько материи содержит объект, вот. а единица измерения веса является ньютон и этот вес, он разный на разных планетах. То есть, э, э, то есть масса не имеет веса. Некоторые, конечно, путают. Но это вполне допустимо, когда идет путаница, когда спрашивают, какая у тебя там, какой у тебя вес, и говорят его там в килограммах. Вот, на самом деле в ньютонах. Но это уже такой придирки. Вот. в играх же масса не обязательно используется как килограмма это просто относительные единицы потому что может быть какой-то объект там int, масса объекта 1 там равно единичка давайте масса 1 и масса 2. Вот. А масса 2 там 20. И это не обязательно должно быть килограммы, граммы или еще что-нибудь. Это просто абстракция. И мы знаем, то есть по этим двум переменам мы знаем, что объект м 2 масса которого 20, да, в 20 раз массивнее, чем объект м 1 И этого вполне достаточно. Больше ничего не нужно, если мы говорим о простых 2 d игрушках а, вот то есть этого вполне хватает для того чтобы даже а, а, рассчитать а, столкновение объектов да как а, какой объект какой толкнет там если два объекта с одинаковой массой столкнуться то они как бы по-хорошему, если там столк... э, какую-то упругость ведем, и если они должны отталкиваться друг от друга, или просто вообще это все отбросить, то они с одинаковыми скоростями э, полетят в обратные стороны. Если же этот объект М2 столкнется с М1, то М2, скорее всего, чуть-чуть замедлит свою скорость, а М1 улетит далеко от М2, так как М2 в 20 раз массивнее. Поэтому масса сама по себе не имеет веса. Вес у нее появляется только тогда, когда объект помещен в гравитационное поле. Вот. И, соответственно, получается эффект, который называется вес. Вот. То есть это масса. Поэтому в большинстве случаев масса ⁇ это просто, ну, в простых играх это просто... Просто некие единицы. Можно говорить просто о единицах. Да? 100 единиц, 1 единица, 20 единиц масса и все. То есть не обязательно привязывать и писать, что это килограммы. То есть если вы пишете килограммы, значит вам значит, подразумевается, что вы уже будете моделировать, что будет какое-то притяжение, будет какое-то гравитационное поле и там появится вес и все такое. Вот это что касательно массы. Массу я думаю мы поняли. Вот, то есть, то есть, то есть, то есть, дальше, время Время, как бы, все и так знают, что это такое, да Но, как его объяснить, что это такое, не прибегая к нему, довольно сложно Вот, но хорошо, что все и так о нем знают Вот В простых играх Время, временем является количество кадров в секунду то есть в реальной жизни время измеряется секунды минуты часы недели дни и так далее вот в играх же в простых играх за время берется количество кадров в секунду обычно это устанавливается 30 кадров в секунду можно 60 кадров но как бы это не столь важно да? то есть количество кадров в секунду в уже более сложных играх это в основном трехмерные игры то там уже а, нужно работать с реальным временем но ну, о реальном времени мы поговорим но в данном случае мы будем рассматривать и в тех примерах которые у меня уже были то есть у меня там была какая-то реализация на языке C, частичная реализация игры пара вот, то там была привязка просто к количеству кадров в секунду. Соответственно, это там один кадр раз в 33 миллисекунды появлялся. И относительно этого был расчет. Вот. Ну, соответственно, скорость относительно этого тоже рассчитывалась. Вот. То есть можно даже еще сказать так, что один кадр это есть одна виртуальная секунда вот далее положение в пространстве как оно и что это такое обычно положение в пространстве задается двумя координатами. Вот. если это двухмерная игра X и Y если трехмерная то еще Z появляется ну и как говорят есть еще четвертое замерение это время но вряд ли мы будем использовать все так вот 4 измерения. вот Так вот, касательно да, простых двухмерных игр. То есть есть X и есть Y. Вот. Есть также одномерные игры, можно сказать, одномерные. То есть когда у нас все происходит в одной плоскости. Ну это, я не знаю, можно к такой игре приравнять. Марио, например, когда у нас просто одномерное пространство есть внизу он внизу бежит там вправо или влево ну еще прыгать может то есть можно приравнять это к одномерному пространству. к двумерному пространству это когда мы к примеру находимся сверху да у нас ну якобы сверху а здесь у нас ездят танки к примеру или что-то бегают или бильярд или еще что-нибудь вот то уже э, есть и x и y вот, а в случае с Марио, то там по факту у нас есть позиция X и высота, да, вот подпрыгнул он или нет, или не подпрыгнул. И все, и есть какая-то карта. Вот, так вот, как бы задается двумя координатами, да, положение в пространстве. Вот, далее для того, чтобы работать с этим объектом, ну, в двух, двумерной игре, ну, давайте, вот у меня есть такая программка Гебра. да, и, к примеру, давайте изобразим, изобразим какой-то полигон, да, ну, например, для того, чтобы определить столкновение. В самом простом виде, как это используется, да, в, в играх эти все вещи максимально упрощены, вот, но, к примеру, вот у нас есть какой-нибудь, какой-нибудь многоугольник. И нужно определить, определить столкновение этого многоугольника с каким-нибудь вот другим многоугольником. То есть с выпуклым. То есть мы сейчас простые вещи берем. То обычно все эти объекты помещаются в ограничивающие сферы. Ну вот грубо говоря вот одна сфера. И пусть это грубо говоря, вот чтобы я не двигал, вторая сфера. То есть ее можно радиус наверное... Радиус, наверное, можно сместить вот, вот сюда. Ну, ну где-то так, короче. вот. И в самом простом виде, для того, чтобы определить столкновение вот этих двух э, объектов да, в 2D мире или в 3D мире, это может быть сфера, а вот, то достаточно определить столкновение окружностей. То есть, э, если э, обобщить, даже не обобщить, а... А, а, а, а большинство программистов в своих играх Объекты вот какие-то описывают Либо окружностями, либо прямоугольниками а Либо сферы, либо параллелепипипеды Если это 3D игра Для того, что, э, То есть а, а, описывают простыми какими-то фигурами Столкновения которых легко определить вот. Но лучше стараться э, избегать сложных вот таких вот объектов Если есть конечно же возможность вот. Потому что чем проще объект, тем проще определить его столкновение с другим объектом. А другие, другой объект, это может быть какой-то движущий, либо здание, либо еще что-то. Что так вот, в данном случае вот сфера у нас мы видим. да, И вот ее центр. Вот Этот центр еще называется центром масс. Если этот круг, либо сфера является объектом материя которого везде внутри однородно то есть одинаково да то центр масс вот как раз в центре от этого и называется центр масс вот но э, если мы уже там задаем к примеру развиваем нашу игру э, и и и, и ну, для простых игр вот такое положение вещей когда центр масс вот здесь достаточно приемлем да но ну, вполне, вполне нормально когда центр масс вот здесь но когда мы начинаем уже более менее физическое моделирование то вот это центр масс это очень грубо э, вот это очень грубое при приближении и э, ну, можно сказать неадекватная потому что для определенных формул уже ну как бы физическое моделирование уже будет чуть чуть не то и нам тогда придется придумывать что это не земля а некая там планета какая-то у которой там свои законы физики вот и и, и что делать? Ну, в данном случае, то есть, что делать, когда мы приступаем уже к физическому моделированию? То для объектов, вот для такого объекта, надо вычислить центр его масс. А как же его вычислить? Ну, формула вычисления центра масс довольно-таки простая. Ну, давайте вот это я все отменю и очищу. Сейчас попробуем написать небольшую программку, которая будет вычислять центр масс. А ну, к примеру, давайте вычислим центр масс э, на, в двумерном пространстве. Вот. В двумерном пространстве у нас есть, так, давайте отрезок, вот сегмент. У нас есть точка А и точка Б. Вот, точка А, координаты 0,0, 0, точка Б, 3,0. А центр, как посчитать центр масс? Ну, это, грубо говоря, середина. Середина будет у нас следующая x плюс вот этот x, y плюс вот этот y. И вот сумму x и сумму y делим на количество точек. Вот и все. Вот мы получим а, 1,5 по x и 0 по y. Вот здесь будет центр. Но если же а, в этой точке будет одна масса, а это то есть мы предыдущая формула была... А, а, не учитывала массы, да, когда каждая точка имеет одинаковую массу. Вот. то есть в данном случае это могут быть вот два таких объекта. Вот, скажем так, один объект и вот второй объект. Вот. То есть в этом случае как бы вы должны понимать, что, к примеру, уже точка Б массивнее и массивнее, ну я не знаю, наверное, наверное в два раза, чем точка А. То есть и тогда по хорошему центр масс будет где-то вот здесь. То есть если мы будем учитывать массы предыдущей формуле, которую я просто озвучил, мы массы не учитывали, предполагали, что они одинаковые. Давайте вот так вот сделаем, как будто бы массы одинаковые. Вот две одинаковые. Массы, ну, чуть-чуть не одинаковые. Короче, тут надо поуменьшать. По наверное, вот так вот. И вот так вот. Наверное. Ну, примерно одинаковые. Вот. То есть мы складываем точки, либо радиус векторы. Радиус векторы это у нас просто координаты точек. Вот. Почему называются радиусами векторами? Потому что есть э, какое-то начало координат, в данном случае, для этого случая это 0,0. А радиус вектор это вектор, отрезок построенный из начала координат к самой точке. Но по факту вот координата 1,3 радиус вектор, здесь 5,95, 2,53, здесь 6,68 и так далее. Так вот, идет сумма радиусов векторов какого-то объекта. Вот, и разделяется на количество этих точек, да, и этим мы считаем центр масс. Давайте, давайте реально сейчас сделаем этот расчет. Даже не расчет, сейчас быстренько напишем небольшую программку, да, которая будет считать, считать центр масс. Для этого нам надо создать point. Point это у нас будет вот структурка, которая будет описывать положение точки, ну либо радиус вверх. И давайте float, у нас будет точка x, по умолчанию сразу будем инициализировать. Дальше, дальше у нас будет y, и дальше у нас будет масса. Масса по умолчанию будет равна нулю, ой, единички, вот. Теперь смотрите, теперь нам надо рассчитать центр масс point то есть цен, точку до да, центра масс мы вернем напишем такую функцию get center of mass и принимать мы будем вектор а это уже написан вектор точек point а по и вот так. Соответственно, вот здесь point, давайте по умолчанию res и return res. И теперь нам нужно пробежаться по этому вектору и суммировать все x и y и разделить на количество точек. Ну, давайте в самом простом случае, когда мы массы не учитываем. for это не pointer, это точка point, а points. Дальше вот здесь сначала я объявлю float x 0.f и давайте y. И теперь здесь x плюс равно, берем эту точку, берем x, просто суммируем, все x и все y. -ки. Вот так. Вот. Дальше. Дальше. Результат точка x равен x делим на количество точек. A, a points size. То есть это среднее арифметическая если так уже брать. Вот. Делим. И получаем. Теперь давайте, давайте сделаем следующее. Сейчас нарисуем какой-нибудь объект и рассчитаем его центр массы. Ну, давайте вот нарисуем такой объект. Треугольник. Вот так вот и вот так вот. Вот. Вот у нас будет треугольник. Вот с такими координатами. И посчитаем его центр массы. Ну, координаты вот мы вот здесь видим. 0, 0, 2, 3 и 5, 2. Итак, давайте. Давайте. Point P1. И P1 равно, P1 равно и воспользуемся нашей функцией, которая посчитает нам координаты. Итак, нам нужно сюда передать вектор. Так, так, ну, можно этот вектор. Так, давайте его объявим вот здесь вектор. И t1, да, или object 1, object 1 создадим его и здесь укажем point что он будет состоять из точек и первая точка 003 третий указывать не будем параметр точнее переменную так как по умолчанию она единичка ну и первую можно было бы не указывать но ну, пусть будет итак у нас первая точка радиус вектор 00 вторая 2 3 вот так вот 2 3 здесь уже point можно не указывать а, вот, можно не указывать 2-3. И третья точка 5-2. И третья точка 5-2. То есть по факту мы вычислим среднее арифметическое. Да? Вот, и давайте О1. Так, ну и здесь давайте все-таки вот так вот напишем, чтобы не было копирования. А, вот, и посмотрим результат P1 чему будет равна и посмотрим реально в, в пространстве да, эти координаты и так вот мы посчитали чему равен p1 2 и 3 и 1 и 6 ну давайте давайте вот поставим здесь точку и изменим ей координаты мы получили вот такие результаты 2 и 3 и 1 и 6 и как мы видим, вот оно, да, по факту, вот он есть центр масс. Теперь давайте, давайте, а как тут добавить еще одну точку? Как-то, давайте не будем добавлять никакую точку, давайте нарисуем новый полигон и убедимся, что все работает. Давайте теперь это не треугольник будет, это вот какой-то прямоугольник вот такого типа. Ну, даже вот вот так. Итак, давайте быстренько введем вот эти точки. Сейчас я нажму на паузу, их введу, чтобы не тратить время, и продолжим. Итак, я ввел эти точки. Вот, ввел раз, два, три, четыре, пять. Пять точек. Вот их координаты. И вот я ввел раз, два, три, 4, 5. И сейчас давайте получим, получим центр масс. Да? То есть здесь предполагается, что масса каждой этой точки имеет, имеет, имеет одинаковую массу. Вот. То есть это нужно нам для уже физического моделирования. Помним. Так, P1. Что мы получили? x2 и 9, y 1 и 7. Ну, давайте проверим. <coughs> То есть это средняя арифметическая. Давайте еще раз проверим и, и продолжим. Так, 2 и 9 и 1. Так, меняет тут этой точки. 2 и 9. Не понял, а о чем она не написала. 2. А что она не хочет? Так, еще раз. 2. И 9 и 1 и 7 там было и 176 ну, ну вот да то есть в принципе вот центр масс соответственно как бы как бы как бы это не ограничивающий круг до да, для определения столкновения это центр масс то есть для физического моделирования. То есть для определения столкновения возможен центр чуть-чуть другой, чтобы ограничить это в круг. Да? Вот. Но для физического моделирования нужно иметь вот этот центр масс. Хорошо, когда центр масс и ограничивающая сфера или круг совпадают. Вот. Теперь давайте учтем массу. Что нам для этого надо? Для этого нам надо вот здесь, в этой функции, кое-что добавить то есть добавить учет массы первое, ну раз мы уже считаем то мы посчитаем общую массу да, объекта, который описан вот этими точками, то есть добавим переменную масса, дальше вот здесь нам нужно умножить на масса. то есть мы суммируем все x и y и умножаем а, вот этот x вот этот px умножаем на массу И здесь py умножаем на массу Да, но в, последнем, в предыдущем случае мы не умножали Так как по умолчанию это была единичка Можно было и умножать То есть мы сейчас умножим и результат не изменится То есть не изменится, потому что масса по умолчанию единичка у всех Ну и давайте массу суммируем массу p.m Дальше, как меняется вот эта формула? Эта формула меняется тем, что здесь делится не на количество точек, а делится на вот эту общую массу. Вот. Ну, Эти формулы вы можете найти в интернетах. Именно формулы расчета центра масс. Вот. Теперь. Теперь, теперь давайте вот эту массу тоже, общую массу равно m. Вот, и теперь, а, ну теперь давайте проверим, да, ничего не должно измениться. У нас должны остаться те же результаты. Давайте, F10, P1, P1, 2,9, 1,7. Как было, так и осталось. Ну, а теперь давайте, давайте точки, точки, к примеру, B, добавим массу. То есть у всех этих точек масса по единичке. А в точку B добавим... Пусть не единичка будет, так, точка B это у нас сколько? Это 2,4, вот 2,4. Давайте добавим массу 5, 5 единиц. Это может быть 5 килограмм, 5 тонн, но ну, мы это уже обсудили. Итак, 5 единиц. Теперь давайте посмотрим на результат. На результат и как, как изменились координаты. Общая масса 9. Вот. Ну, у нас 5 точек, ну, я думаю, понятно. Теперь давайте посмотрим эти координаты, как они изменились. 2 и 5 и 2 и 7. Ну, давайте перейдем сюда и изменим. Так, 2 и 5, а вот здесь 2 и 7. <coughs> как мы видим, центр масс сместился ближе к точке B, потому что B массивнее, чем вот эти все остальные. Вот. И в физическом э, моделировании... Вот, вот эта точка, этот центр масс уже он, он приближен к там, правильной, да? Вот, потому что без учета масс у нас бы центр был бы вот здесь, к примеру, если это ограничивающий круг был бы и чуть-чуть не то не так все работало бы. Вот. Кроме всего прочего, наши объекты могут быть из из из так. Полигона, просто квадратики тут нельзя. Ну ладно, вот вот так. То есть наш объект может состоять из нескольких вот таких вот прямоугольников. Вот, ну грубо говоря вот так вот пусть будет. Раз, два, тут может быть еще какая-то башня, может это здание какая-то, вышка, что-то такое короче что-то такое вот то есть наш объект может быть может состоять из нескольких прямоугольников то есть задача сводится от задача аналогично то есть нам нужно посчитать центры масс каждого прямоугольника вот а потом вычислить среднее и получить где же находится реальный центр масс то есть для этого прямоугольника центр считаем для этого и для этого. А потом вычисляем там средний. Вот. <coughs> вот так. То есть по факту мы храним три центра масс. Этого прямоугольника, этого и этого. И потом считаем среднее. Ну, то есть формула аналогичная. Просто она уже работает для, большин для многих объектов. Это один объект, а это здесь уже три объекта. Может быть 4, 5 и 6. Вот. Поэтому, поэтому, поэтому, думаю... Немного ситуация прояснилась, да. То есть, если мы приступаем к физическому моделированию, то нам уже нужно вычислять центр масс. А центр масс вычисляется не так уж и сложно. То есть самое главное не усложнять саму игру или а, сам мир, если это возможно. То есть все должно быть предельно просто. Вот, если же нужно добавлять сложные объекты, ну, если это обосновано, то конечно же, конечно же, а, на это нужно тратить какие-то вычислительные ресурсы. Но если в вашей игре не принципиально к примеру, это прямоугольник либо квадрат, то лучше выбрать квадрат, потому что квадрат проще просчитать в плане и центра масс и столкновений и, и всего остального. Вот, Если это не принципиально. В многих играх, особенно, ну, может быть старых, в новых не знаю, я не присматривался, так как не играю, но можно заметить такую вещь, как, к примеру, если приблизить очень сильно, ну, если это игра, там, и есть автомобили, можно приблизить очень сильно, и видеть, что колесо, на самом деле, оно не такое уже и, уж и круглое. Колесо просто состоит из... Да, не вот такой вот круг, а вот типа вот такой, да, там, может быть. Все зависит от стили... Ну, короче, где-то вот так да, то есть особо он не круглый. То есть, если отдалить камеру... Колесо вроде круглое, вот. Дальше можно заметить, и это вполне нормально, когда мы сталкиваемся с объектами. Либо там автомобиль может чуть-чуть не достолкнуться. Как бы реально мы можем посмотреть. И между там, к примеру, преградой и нашим автомобилем маленькое такое пространство есть. Либо чуть-чуть все-таки бампером или какой-то частью автомобиля он въехал в эту преграду. Чуть-чуть, но это не важно. Вот. И на это никто не обращает внимания обычно вот если не придираться соответственно все максимально упрощается ну думаю все хватит разговоров уже 35 минут говорим и не знаю о полезно мы говорили или нет в следующем видео я думаю мы рассмотрим что такое скорость и что такое ускорение вот Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, комментируем, делимся, ну и до новых встреч. Всем пока.